Еще одна раздача трех NFT на платформе Galaxy. В одной из этих трех NFT будут задания подписаться на Discord, Twitter, по-моему еще сделать ретвит. Все просто. Кнопка для выполнения и кнопка проверки. Переходим сначала по первой. Подписываемся или делаем ретвит. Нажимаем верфи. Если это Twitter, то включаем VPN. Выполняем задание. Проверяем через кнопку верфи, как загорается зеленым цветом. Все, мы выполнили. Можно VPN выключать. Когда все выполняете здесь, у вас клайм загорается зелен... синим, по-моему, цветом. Жмем ее. Здесь будет информация о транзакции. И через, может, минуту картинка будет. Ваша Лежать в кошельке Остальные просто Заходим Кнопка Climb будет активна В одной из трех Я вот не помню По моему в этой задании Остальные через Climb забираем Картинки Пост Telegram Ссылка на него в описании под видео Заходите, забирайте Без комиссии